Джух! Улитас. А сегодня мы играем в Пасифи. В Пассифи. Так это произносится. Надо нужен главный ключ. Где мне такой найти? Ой, зря я нас сюда, наверное, приехал. За квасом приехал. Ладно, давай. Давай. Давай знаешь что. Давай не сать Да. Ч? Ч это такое? Ч это было? Ч это? Не надо. Я только начал играть в игру. И зайди. Фу. Да и шо ты? Сейчас как. А ну возьми швабру. Швабра не берется, отлично. Бля, сейчас, где? Чё-то все открывается Часы прогоняются, дрова забираются рифмуем. Я слышу шаги Я здесь твою мать не один Пивова... Что? Это вот таких вот Вино делается? Не Нифига себе А что это за дом такой? Что это за особняк? Я пытался спасти ее, но мне не удалось. Я сдаюсь. Я обещаю вернуть Кретхен обратно. Но я боюсь, что девочка потерялась навсегда. Потеряна навсегда. Вульт Людере. Ой. Что там за кот, бляха, бегает? Девочка. Бля, привет. Здорово. Мне нужно. трудно говорить о том, что произошло. Моя жена умерла, а приемную дочь забрала зло. Моя дочь была одержима темными силами, эти каких, я понимаю, дартвейдов что ли, которые вот невозможно управлять. Она все еще здесь, в... вы в опасности. Мне приходит на ум лишь один способ, который может остановить ее навсегда: сжечь помеченные куклы. Бля. Че такой звук страшный? Эм, эм, не хочу играть. <звуки> а, ну, вроде бы все нормально. Спички есть. Костер есть. А ну, это а дверь а сейчас палить будем А что-то двери открывает, Мне вообще пострать. Что за кто храпит да чё за джип как вы приехали или что? что за звук Печик полно а жечь куклу негде такой дом вроде бы огромный, его отапливать надо очень сильно библиотека есть своя личная я читаю исключительно по делу Эх, многие из наших опять молния Стой, молния для в натуре демон юк твою мать а ну так типа подожди стой отстань а все ты тупая ясно так а я думал она более страшная ладно а я в натуре думал что этот джип короче проезжает ну а ч ⁇ джип Звук похож Чера себе три, 3... что это за досовняк такой? <смех> Ёпта, а как у них столько денег у простой семьи было содержать такой? Да нихера себе он большой, Охереть, этот дом большой. Кто жжет? Почему я тут отвести костер не могу? У меня есть спичка, у меня есть дрова, сожгу, сожгу весь дом и, и все, и дух тоже сгорит. В чем проблема? Я не понимаю. Надо вот это в котле, котел искать. Ну, сейчас смотри. -за Запаливаем вот тут прямо огонь. Костер. Вот, у меня есть коробок с дрова. Запаливаем... Вон картонки взял, запалил тут костер. Через окно выпрыгнул. Правда, с третьего этажа будет, наверное, больно прыгать. Но переживет. Запаливаем костер, дом разгорается, все куклы в нем загорают. И... И... и все. А чё... Какие проблемы? Хватит держать там. Вот! Ну вот тут можно сжечь. Я не понимаю, почему я тут не могу сжечь. Какая ему разница? Опа! Дрейфуй, дрейфуй. Так, текаем. Я, я, я уже запомнил эту местность как свои почти пять пальцев. На ноге разве что. Эээ, ладно. Мне надо ключ от подвала. Где ключ от подвала? спидран а сильно демон разозлится если я сожгу но открывай это ж печь а что это такое это печь он тараканы ползует почему печь открывает Что за дичь вот как О, бля. Как открыть печь? Я вот чего не понимаю. О, винишка. Давай бахнем винишки для храбрости. Закусим вон картошкой, э, яблоком. Да и все. Да, да тут жить можно. Вон картофана сколько, яблоки какие-то красные. Заткнись. Бля, кулюч от подвала, а где его взять? Стоп! А, это ложка. О, Эй! Ладно, на-на-на! Ладно, пока-пока! А, ясно. О, бля. Извините, пожалуйста. Скотина, короче, забрала у меня куклу. Все уже охеревшие. Идиот, бля. Куда ты идешь? Пока нахер. Что, таки будешь ходить за мной? А, тебе прям дверь открывается, нихера себе. Нихера себе, принцесса. Я себе такого телекина занимал и позволить. О, так ты еще и телепортироваться научилась. Бля, я... я охереюсь себя. Все, не нужна кукла. Ну сейчас, подожди. Сейчас я таймер гляну. Если ты все хочешь обсудить, я тоже не против. Кто тут ржет? Скажи им, что они перестали ржать. Меня это бесит. Это вот не смеются, смеются. Ты куда? Обиделась, что ли? А ты куда? Бля, обиделась, походу. Сейчас же приду накрою крою. ты ржешь? Кажи своим дружкам заткнулись, чтобы. Бля, ты чё? Разозлилась, что ли? А, ладно, все, понял. Понял, без вопросов. А ты меня догони. А вот не надо свои вот эти вот. А ты чё, на улицу не выходишь? Нет. Я кажется, нашел ее слабое место. А ключ где-то в жопе. Паровоз. Не понял. Ну ты тваря, а? скажи мне, пожалуйста. Тварь. Чё такое? Иди нахер, ты сейчас станешь злой и меня убьешь. Ну вот она, эта печка. Ну что это такое? Печка не открывается. Ключ я не могу найти. Как бы я не старался найти этот сраный ключ, я его не вижу. Либо я слепой, либо его тут и правда нету. Что, скорее всего, так и есть. Короче, смотри, вот печка. Я на нее клика, она не активируется. Ключ в шопе. И вот так вот случается. Я не знаю, что это за дичь. Побегали, попугались немножко. Все, кто досмотрели до этого момента, огромная благодарочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного контента. Ну а пока, всем пока.